Нашими приоритетами, напомню, остаются кадровое и техническое укрепление частей и соединений постоянной готовности. Вновь повторю, именно они должны составить наиболее мобильное звено вооруженных сил Российской Федерации. Необходимо энергично продолжать работу по оснащению армии и флота новейшим вооружением, военной техникой. Все намеченное здесь должно быть исполнено и исполнено в полном объеме. И в установленные сроки. Ресурсы и возможности для этого у страны есть. В частности, только в 2005 году на треть увеличился, увеличился заказ. Главная опора вооруженных сил, их управленческий корпус, это офицерский состав. И следует последовательно работать над развитием системы социальной гарантии для офицеров. Прежде всего, для его младшего и среднего командного звена. Открывать возможности для карьерного роста молодых военнослужащих. Серьезные задачи предстоит решать Министерству внутренних дел, в первую очередь, по защите законных прав граждан, их собственности, безопасности от любых криминальных посягательств. Особое внимание следует уделить преступлениям в сфере экономики, отмыванию незаконных капиталов в борьбе с коррупцией. Успехи на этом направлении напрямую способствует стабильному развитию российской экономики, росту ее инвестиционной привлекательности. На недавней встрече в МЧС России мы уже говорили о необходимости создания надежной системы предупреждения стихийных бедствий. Рассчитываю, что Министерство примет в организации и проведении такой работы самое действенное и самое содержательное участие. В заключение вновь подчеркнул: вы отвечаете за безопасность нашей страны, а значит, за стабильное развитие государств, за мирную жизнь миллионов наших граждан. И рассчитываю, что вы оправдаете это высокое предназначение и высокое доверие нашего народа.